Всем привет, друзья! Мы сейчас находимся в Любляне. до Словения. Продолжаем путешествовать по Европе. Едем с мероприятия с Экспо 10 в Милане и движемся в сторону Украины. Вот я вам покажу немного Любляны, кто не был. Хочу сказать, что Такие туры дают э, отличную возможность э, общаться со своей командой, делиться своими историями. И многие новички, которые э, находятся в туре, конечно, у них открывается видение. Гости, они видят э, результаты других людей, слышат истории других людей, и у них э, открывается естественно, видение. Жарко очень, хотя конец октября уже очень жарко. И, конечно же, хочу для многих повторить, в очередной раз сказать, что наш бизнес, ну, слушая истории других людей успешных, наш бизнес не такой уж и легкий, но на самом деле он... он простой, Да он достаточно простой. Нужно просто э, знать секрет, получить навык и просто выполнять эти простые действия. Вот. А тот, кто смотрит сейчас мое видео, допустим, не партнеры нашей компании, я желаю вам разобраться, еще раз вникнуть, кто делает, чем мы занимаемся. И на самом деле э, весь секрет лежит в том, что нужно понять просто простые действия успешного человека и их повторять. Все, желаю вам удачи. Мы сейчас на экскурсию по Любляне. Вот такой городок. Все, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Пока-пока.